Сейчас я никому передавать слово не буду. Сейчас я хочу с вами пообщаться, поговорить. И в анонсе была заявлена моя тема по поводу секретов сетевого бизнеса. По поводу секретов сетевого бизнеса. Моя любимая тема, бизнес-тема, предпринимательская тема. И э, я хочу сейчас плавно перейти от э, продуктов, наших замечательных продуктов, к нашему бизнесу. И я хочу с вами поделиться тем открытием или э, тем пониманием, которое у меня появилось в 2020 году. Матчи сказал, что 2020 год был не очень простым. Могу по себе сказать, для меня этот год был очень интересным, очень насыщенным было принято много решений, очень важных решений. И, вы знаете, вот для меня этот год стал временем, когда ты начинаешь осознавать, что для тебя важно. Лишнее уходит, нужное остается, поэтому год был замечательным. Немножко расскажу о себе, потому что в самом начале я не стала представляться очень долго, а сейчас немного о себе. Как я уже сказала, меня зовут Бульна Адресова, и я в Ламбре уже более 18 лет. Я являюсь себя, считаю, сетевым предпринимателем. И вот на сегодняшний день хочу поделиться результатами моей команды. Товарооборот товар нашей команды составляет 10 миллионов рублей, порядка 10 миллионов рублей, там чуть больше, с копейками. Это в ценах каталога. За декабрь месяц это последние результаты. И последний чек 327 тысяч рублей. Это не самый максимальный чек за всю историю работы, но вот в условиях нового маркетинг-плана в декабре чек был вот такого размера. Для меня это бизнес, который мне достался по наследству я продолжаю бизнес, который начинали мои родители. И я каждый раз пользуюсь случаем, чтобы выразить свою благодарность моим родителям, которые начали этот бизнес, которые показали пример предпринимательства, пример ответственного отношения к жизни. И каждый из вас может стать человеком, стать в своем роду, человеком, который оставит своим детям не только какие-то физические блага, да, но и создать бизнес, который можно передать по наследству, и самое ценное, на мой взгляд, привить правильное отношение к этой жизни и умение э, расти в этой жизни. Я являюсь основателем Академии парфюмерного бизнеса, проект, который я три года развивала, он тоже был связан с Ламбре, мы там очень много полезного материала наработали, но в этом году я этот проект закрыла. Закрыла, когда поняла, насколько сетевой бизнес интереснее, выгоднее, чем любой другой вид бизнеса. Я снова влюбилась в этот бизнес, в сетевой бизнес, тем более, что изменились условия маркетинг-плана. Он стал еще более выгодным. И я на сегодняшний день у меня нет желания открывать какой-то другой бизнес. У меня есть желание вложиться в этот бизнес на 200-300% и о, утроить свои результаты как минимум в этом году. Являюсь автором проекта «Первые деньги», об этом проекте я вам расскажу во второй части, и являюсь руководителем агентства компании «Ламбре» в городе Казань. Сама я живу последние те же практически 18 лет в городе Казань. Так, чат у меня как-то вот, не хочет он у меня работать в, ре... в режиме реального времени, буду вот так подлистывать. О чем я хочу сегодня с вами поговорить о своем открытии 2020 года. И э, оттолкнуться я хочу от проблемы, которая существует, которую многие озвучивают и которые, с которой очень часто сталкиваются. А, и есть такая статистика, которая говорит о том, что 90% тех, кто находится в сетевом, не зарабатывают. Кто слышал такое мнение, кто сталкивался или кто-то, может быть, разделяет это мнение. Напишите, пожалуйста, в чате, слышали ли вы такое мнение о том, что 90% тех, кто находится в сетевом, не зарабатывают. Вот, Сергей разделяет. Слышали часто. Угу. Я разделяю, Дмитрий говорит, слышала. Постоянно. Согласна. Вот есть даже согласные. Отлично. Вот, Наталья, что хочет, то зарабатывает. Вот мы сейчас об этом поговорим. Поговорим об одной из причин почему достаточно большое количество людей в сетевом бизнесе зарабатывают несущественные деньги, небольшие деньги. Мы с вами, когда нас приглашают в сетевой бизнес, нам говорят, здесь можно заработать сотни тысяч, миллионы, здесь можно изменить свою жизнь. И мы находимся в этой индустрии, находимся в компании там год, два, три, пять, десять лет и понимаем, что почему-то у нас этого не происходит. Да, Кто-то зарабатывает, да, у кого-то все получается, но э, не у всех. Почему? Давайте разберемся. Давайте разберемся. А разбираться мы начнем вот с чего. Напишите, пожалуйста, в чате, что такое сетевой бизнес для тебя. Вот для тебя конкретно, что такое сетевой бизнес. Вот если бы тебя кто-то спросил, и ты бы, например, сказал, я занимаюсь сетевым бизнесом, а тебе спросили, а что это такое, а что нужно делать, как бы ты ответил? Зарабатывает тот, кто хочет, кто хочет. Ага. Так, сегодня образ жизни. Угу. Что такое сетевой бизнес для тебя? Так, жду ваши варианты. Перспектива без границ. Возможно, кто-то вообще первый раз задумается над этим вопросом. Возможность помочь многим людям заработать деньги. Угу. Так, для меня сетевой – это инструмент для исполнения желаний, свобода действий, так, создание с бытовой сети, построение команды, бизнес-ощущения, видимо, да, Ольга? Так, кто не работает, дополнительный заработок. Так, так, так, так, так. Любить продукцию. Угу. Бизнес-отношений. Создать команду. Отлично. Свободный график. Смотрите, сколько разных мнений, да, то есть каждый видит это со своей, со, своей -то, со своей точки зрения, и здесь нет неправильных мнений, все мнения абсолютно правильные, и в сетевом бизнесе мы с вами выполняем несколько действий, несколько задач, и я вам покажу несколько категорий людей, которые видят сетевой вот какой-то вот со своей стороны, да. В сетевом бизнесе достаточно большое количество людей, которые приходят сюда на качественный продукт. Вот в частности, в нашу компанию. У нас действительно очень качественные продукты, и приходят те, кто, кому нравятся эти продукты. Я очень часто встречаю клиентов, которые, например, попользовались нашими продуктами, пошли потом пошли что-то пробовать другое, но потом снова возвращаются обратно со словами «ничего лучше я не нашла». Вот. И продукт действительно замечательный. И есть еще категория людей, которые из любви к продукту, из желания заработать дополнительных денег, они иногда показывают каталог знакомых. Могут это делать раз в год, два раза в год, там по праздникам, да, перед Новым годом, перед 8 марта, или там, ну, то есть вот когда понадобились деньги, пошли, показали каталог. Вот, и то есть это категория людей, которые занимаются этим бизнесом, ну так назовем бизнесом, да, зарабатывают здесь деньги время от времени, ну вот как вот как получится, да, когда возникает необходимость, не систематично. Еще есть категория тех, кто занимается продажами профессионально, кто продает на большие объемы, кто продает наш великолепный продукт. Опять-таки по той же причине, что продукт... Качественный, он востребован, клиенты с удовольствием покупают, поэтому продавцы у нас себя очень хорошо чувствуют и с удовольствием продают наш великолепный продукт. То есть это те, кто занимаются продажами профессионально. Еще есть категория людей. Вот вы писали, что там это ощущение, это образ жизни и так далее, и тому подобное. Это люди, которых привлекает позитивное общение в сетевой компании, в компании Lambre. Здесь действительно позитивное общение, потому что люди стремятся к целям, люди хотят изменить свою жизнь, пытаются что-то вот, как-то сделать в своей жизни. И, соответственно, это такая приятная, позитивная, поддерживающая среда, в которой приятно находиться. То есть, если вы попадете их в правильную команду, да, в правильную компанию, соответственно там вам помогут достигать ваших целей, вы будете заряжаться от этого, вы будете заниматься саморазвитием, вы будете личностно расти и так далее, и тому подобное. То есть есть люди, которые сюда приходят исключительно для того, чтобы э, здесь находить приятное общение, ходить на чаепитие, ездить на события, участвовать в каких-то тренингах. Я за свою историю работы даже в Ламбре провела уже не, не, несколько таких вот курсов по личностному развитию. Вот, поэтому э, есть люди, которые сюда ходят просто, э, просто вот, чтобы приятно проводить время. И правда заключается в том, что все категории, э, которые я перечислила, они э, не занимаются сетевым бизнесом. Они не занимаются сетевым бизнесом. И если мы с вами говорим о сетевом именно как о бизнесе, есть только один вид деятельности в сети, в сетевой компании, который можно назвать сетевым бизнесом. И вы абсолютно правильно написали, что речь идет о создании сети, о рекрутинге. И если вы не занимаетесь целенаправленно созданием своей сети партнеров, если вы не рекрутируете, то вы не можете сказать, что вы занимаетесь сетевым бизнесом. И правда заключается в том, что как раз те самые 90% тех, кто находится в сетевом, они занимаются всем, чем угодно, но не, то, но не построением сети. И вот все вот эти категории, вот как раз они составляют, составляют, порядка 90% всех тех, кто находится в сетевом бизнесе. И поэтому мы видим людей, которые говорят, что я в сетевом, я в компании, в сетевой компании, но, к сожалению, у меня нет там, дохода, да, я не зарабатываю. И отсюда рождаются такие слухи. Если вы наберете в поисковике, я в Яндексе набирала, первые слова, например, в сетевом «не», да, то вы увидите, что сразу выскочат подсказки, и на первых местах… Есть две такие фразы – в сетевом «не заработать» и в сетевом неудачники. И, к сожалению, это происходит потому, что основная, основ, основная масса людей, которые приходят в сетевой бизнес, они, к сожалению, не сразу понимают о том, что же такое сетевой бизнес. И нам важно сами, самим понять, чтобы у нас появилось вот это понимание, в чем же заключается э, наше главное действие в сетевом бизнесе, если мы говорим про бизнес? И наше с вами главное действие – это как раз развитие сети, создание развития сети и рекрутинг. И вот задайте просто себе вопрос. Если вы, например, хотите состояться в этом бизнесе, и вы хотите здесь достичь результатов, серьезных, э, таких достойных результатов, задайте себе вопрос, сколько человек появилось лично у вас, прошлом месяце. Сколько человек, новых партнеров появилось в вашей команде? И если у вас эта цифра стремится к нулю, то вы просто должны себе честно сказать, что вы бизнесом пока заниматься не начали, сетевым бизнесом вы пока заниматься не начали. Начинайте! Вы сейчас можете для себя как бы принять вот эту вот идею о том, что же является главным действием в сетевом бизнесе и начать вести этот бизнес правильно. И тогда все те блага, которые нам рисуют на презентации, когда приглашают бизнес, они становятся вам доступными, потому что только построение сети открывает всем, всем вам возможности к большим доходам, ко всем мотивационным программам и всему тому, что дает компания. Напишите, пожалуйста, в чате, для кого сегодня, у кого появилось вот это понимание, что же такое сетевой бизнес и какие действия являются главными в сетевом бизнесе. Напишите, пожалуйста, в чате, что вы думаете по этому поводу про то, что же такое сетевой бизнес. И вот это понимание, оно базовое. Если вы примете вот это базовое понимание и будете всю работу выстраивать, исходя из него, то ваш сетевой бизнес очень быстро начнет развиваться. Строить сеть работающую. Да, появилось четкое понимание. Сетевой бизнес – это построение сети. Да. Поиск новых партнеров и поддержание структуры. Развитие. Да. А сетевой бизнес – это работа в команде, доход от работы в сети. Понимание есть, рекрутинга нет. Добавьте рекрутинг, Светлана, и понимание, это уже полдела. полдела. И знаете, вот, интересная такая вещь. Может показаться, что, что я говорю о каких-то ну, таких достаточно привычных вещах, да, ну, как все так говорят, но э, когда у вас это понимание прям становится вашим, когда вот оно как бы вас озаряет, когда вот как инсайт случается, да, а, и, и тогда оно начинает у вас работать, и тогда вы выстраиваете свои действия в нужном направлении. А, рекрутинг наше все. Эх, улетел комментарий. Построение сети, да. Все. вот я хотела бы, чтобы вы сегодня это для себя уяснили, что результаты в сетевом бизнесе, они лежат в развитии сети, в создании сети и в рекрутинге. Уделите этому внимание, тем более, что наш сегодняшний маркетинг-план, новые условия маркетинг-плана, которые вступили с 1 октября у нас в России, да, в Казахстане и Беларуси, он как раз поддерживает тех, кто активно рекрутирует. И вот этот маркетинг-план, он полностью направлен на то, чтобы поддерживать тех, кто будет развивать сети и развивать сети. Именно поэтому мы сейчас все внимание уделяем этому вопросу.